Всем добрый день! У микрофона Алексей Федорцов. И сегодня мы рассмотрим алгоритм аналитики и докрутки и усовершенствования рекламных кампаний в Яндекс.Директе. Посмотрим на основании чего и каким образом мы применяем статистику в отчетности Яндекс.Директа и статистику в отчетности Яндекс.Метрики для того, чтобы внести изменения в рекламной кампании, которые увеличат конверсию, снизят расходы, иными словами, повысит результативность. Перейдем в один из рекламных кабинетов наших клиентов, чтобы посмотреть, каким образом мы можем это сделать. Допустим, в этой рекламной кампании, в этом рекламном кабинете рекламируются ну, два направления. Одно это отопление, это новая кампания, по ней вы видите, кликов еще нет. И есть две а, рекламные кампании, а, по которым статистика уже значительно наработана. Они относятся к продаже сантехники оптом. Сейчас загружим, загрузим статистику, немного подождем Для того, чтобы иметь данные по корректировке рекламных кампаний, вам необходимо использовать статистику Яндекс.Директ. Перед этим вам, естественно, необходимо настроить Яндекс.Метрику, которая должна быть у вас на сайте, и передавать данные по совершению конверсий в вашей рекламной кампании. Сейчас рассмотрим на примере. Откроем Яндекс Метрику данного рекламного аккаунта и посмотрим. В данном рекламном аккаунте у нас установлены счетчики Яндекс Метрики на лендинге, который мы делали. Есть настройка цели на заполнение заявки. Переход на страницу «Спасибо» так называемую. И здесь мы видим отображение всех данных. Если мы выберем за период показа рекламных кампаний, допустим за квартал, мы видим, что общее количество посещений было 563. Также сможем посмотреть отчеты по конверсиям здесь. в которых будут обозначаться достижение цели, то есть вставление заявки, переход на страницу ⁇ Спасибо ⁇ Так как Яндекс-Метрика была уставлен, установлена у нас через полутора суток, здесь у нас будет небольшая задержка данных, скорее всего, и отличие от статистики в Яндекс-Директ. рекламная кампания, которая работала на всю Россию. Это отчет по статистике из рекламной кампании в директе. Мы здесь взяли 65 дней. Видим, что за этот период было совершено 81 конверсия именно по компании по РФ. И здесь идет разбивка по датам. Собственно говоря, то, что мы выбрали по дням. Если мы выберем по месяцам, будет у нас общая статистика. За март месяц, где были активны эти рекламные кампании. Здесь мы видим общую статистику, которая демонстрирует показы, клики, CTR, общий расход. Мы видели, что было потрачено 10 тысяч рублей 831 10 один рубль. Процент конверсии сайта составил 3.25. Средняя цена цели 133 рубля. Теперь посмотрим глубже в аналитику. Кстати говоря, здесь график, который можно удобно просматривать. Установив, допустим, цену цели, конверсию и выбрав имена график, и также выбрав разбиение по ну, дням или неделям. Тут вы можете наглядно отслеживать динамику по изменению этих параметров. По умолчанию ставятся показы и клики. Мы, допустим, выберем более интересный процент конверсии и цена заявки. Видим, что цена цели росла на конечном периоде конверсия снижалась это обусловлено тем что здесь как раз начался период спада активности рынка связанный с пандемией в этой таблице мы видим статистику данных по достижению конверсий что вам нужно сделать так это воспользоваться мастером отчетов для выгрузки статистики сейчас покажем на примере а, на аналитику каких данных мы опираемся для того чтобы носить корректировки в рекламные кампании чтобы докрутить их эффективность а, так как у нас рекламные кампании проходят в разных нишах с к каждой ниши так скажем индивидуальный подход и в одних очевидно, что пол и возраст потенциальных клиентов нам очевиден, в других мы этого не знаем. В-третьих, мы получаем информацию, большей частью, от заказчика. Очень интересно, что данные по профилю клиента, так называемое описание целевой аудитории, не всегда совпадают у заказчика и реалии рынка. Ну, давайте выберем по максимуму. Данные, срезы, которые мы анализируем, чтобы вывести для себя статистические данные и затем использовать их в доработке объявлений. Мы анализируем группы объявлений, иногда берем номер объявлений, чтобы посмотреть эффективность кампании. Условия показа – это фраза, по которой было показано «регион таргетинга» либо «местонахождение». Иногда имеет смысл выбирать позицию показа, чтобы анализировать деятельность рекламной кампании по соотношению конкурентов. Мне не всегда это нужно. Тип устройства, пол, возраст. Формат объявления также иногда важен в некоторых нишах. Сейчас его отмечать не будем. Здесь у нас автоматические данные, которые по умолчанию показ, клики, CTR. Всего расход, средняя цена клика имеет э, место быть анализ средней ставки за клик и средней позиции показов в некоторых нишах. Также анализируем отказы, глубину страницы на лендингах мы обычно не ставим, конверсия, цена цели и сама конверсия, рентабельность уже мы анализируем потом, когда нам известные данные после отработки тестовых рекламных кампаний. Также мы здесь можем добавить условия фильтрации и корректировки. Мы это используем после того, как проведем первоначальную оптимизацию и когда переходим к анализу эффективности самих объявлений. Ну, давайте в этом отчете уберем номера объявлений, оставим только группы. Также здесь период оставляем. Также мы можем выбрать данные по цели, достижении цели заявки. Показать. Формируется отчет статистики по данной рекламной кампании в Яндекс.Директе. Напоминаю, что вы можете анализировать как по отдельным рекламным кампаниям статистику, так и по всем рекламным кампаниям. Итак, как видите, у нас выгрузились данные которые мы запрашивали. И эти данные мы потом выгружаем для анализа в табличку Excel. В интерфейсе, в веб-интерфейсе это не совсем удобно анализировать. Поэтому мы пользуемся экспортом. Как видите, здесь достаточно данных для анализа. Условия показа, то есть фразы, по которым были достигнуты конверсии. Расход на каком типе устройства были совершены конверсии, пол, возраст, как, какой CTR был и так далее. То есть нам интересны именно данные по есть, тем вариантам, которые достигли конверсии. Для того, чтобы, используя эту статистику, мы исключили все данные, которые конверсии не достигли в большем соотношении случаев. После того, как мы создали этот отчет, мы его выгружаем. И давайте я покажу на примере готового отчета, уже проанализированного, но на другой нише, как это мы делаем. Вот таблица аналитики, где вы видите номер объявления, условия показа, тип устройства, возраст и остальные данные, которые есть конверсии, которые были достигнуты. Далее мы дублируем этот отчет, чтобы выявить другие характеристики. Здесь, как видите, мы отмечаем возраст, чтобы понять, какое количество конверсий по какому возрасту у нас происходит. Потом разбиваем трафик на мобильные устройства и десктопы, и проводим срез аналитики именно в этом разрезе. Далее мы выделяем те объявления, по которым совершены были конверсии, по возрастам и потом выявляем те объявления, которые сработали лучше всего. Также ключевые слова, которые принесли нам конверсию. После этого мы переходим к анализу самих объявлений и отмечаем те, которые сработали максимально эффективно для того, чтобы в последующем составлять рекламные кампании именно на те рекламные объявления, которые сработали лучше всего. А те, которые не сработали, не дали конверсии, либо дали незначительное количество конверсий, мы полностью убираем. Таким образом, мы приходим к виду рекламной кампании, которая сохраняет себе и собирает максимально эффективные данные по достижению конверсии. Естественно, нужен определенный временной период и определенный бюджет, чтобы протестировать все варианты, чтобы накопилась статистика и аналитика по этим рекламным кампаниям. После этого мы составляем рекламные кампании в разделении на мобильный трафик, десктопный трафик, либо полностью исключаем мобильный или десктопный в зависимости от того, были по ним конверсии или нет. Если мы посмотрим на содержание рекламной кампании такой, то вы видите, что мы здесь внутри группы объявлений делим по возрастам, то есть мы выделяем только мобильный трафик, делим его по возрастам, на каждый возраст, на каждую группу объявлений у нас стоит отдельная UTM-метка, и в, каждом, в каждой группе объявлений мы оставляем только эффективные объявления, которые уже сработали, уже принесли конверсию с максимально эффективным результатом. Таким образом, мы сегментируем трафик максимально. То, что у нас получается, отправляем обратно в показ. Сейчас загрузим объявление в директ чтобы было наглядно видно. Так, директ Commander загрузился. Давайте посмотрим, как здесь выглядит разбиение по группам. Видите, что мы разбили трафик полностью десктопный. Отдельно мобильный, отдельно по возрастам и также внесли корректировки на каждый из них, чтобы показывалась только эта возрастная категория. Таким образом мы достигаем сегментации трафика очень детальной и в последующем будем видеть максимально понятную картину и отключим те каналы трафика, которые мы распределили, полностью отключим те, которые не работают, а на те, которые работают максимально эффективно, будем увеличивать ставки. Те же, которые работали по среднему, либо принесли минимальное количество конверсий, мы их будем тестировать далее. После чего на очередной итерации по срезу статистических данных мы переработаем эту информацию для улучшения эффективности. Вот таким образом выглядит... Ну, то есть в каждой группе мы определили там, 4 объявления которые сработали максимально эффективно, опять же, на, по учету анализу статистики. И таким образом мы получили максимально эффективный для длительных показов костяк рекламных кампаний. После этого будет еще несколько итераций докрутки. Это требует также времени и по-любому часть рекламного бюджета будет тратиться не туда, куда мы хотим. Тут следует упомянуть, что на некоторых аккаунтах а, совершают а, заказчики такие а, непонятные немного действия. А, то есть они настраивают рекламную кампанию один раз, нанимают каких-то специалистов, какую-то компанию, они настраивают их, получают статистику, откручивают определенный рекламный бюджет и после этого меняют подрядчика по каким-то причинам и новый подрядчик начинает заново создавать рекламные кампании. А, либо на новом аккаунте, а, что чаще, а, либо на этом же самом, просто отправляя данные в архив. А, когда мы работаем с рекламными кампаниями после какого-то заказчика, после какого-то исполнителя предыдущего. Мы стараемся максимально использовать те статистические данные, которые уже накопились на аккаунте, и уже на этапе составления первоначальных объявлений отсекаем тот трафик, который показал себе неэффективный за время показа предыдущих рекламных кампаний. Вот. И в большинстве случаев мы сталкиваемся с тем, что заказчик ну, не понимает, зачем это нужно а, по этой причине я записываю это видео и в других видео тоже это упоминаю, что необходимо это делать, потому что вы уже потратили денежные средства для того, чтобы открутить определенную статистику. Даже если вас не устроил результат, а, то эти данные должны быть доступны для анализа. Кроме того, вы должны ну, буквально требовать от а, следующего подрядчика чтобы он использовал эти статические данные, либо предоставил какой-то отчет, чтобы вам было понятно, ну, либо ему, если вы полностью ему доверяете, о том, что там вообще происходило. Потому что если у вас были настроены рекламные кампании неэффективно, как вы считаете, дело может обстоять наоборот. А, конверсия сайта может быть плохой, а рекламные кампании настроены нормально. Их нужно только докрутить. А, либо, да, либо сайт плюс рекламные объявления были настроены отвратительно, а, либо наоборот, рекламные объявления были настроены хорошо, но не хватило, допустим, статистики. Потратили только 3000 рекламного бюджета, а в этой нише, допустим, как отделка квартир а, недостаточно такой статистики. Надо потратить 20 тысяч рублей, чтобы получить исчерпывающую статистику, и то не до конца, и так далее. То есть от ниши к ниши и от конкретной ситуации все меняется и зависит очень сильно от э, подхода вашего гео, ваших предложений, ваших посадочных страниц и так далее. Но в любом случае статистику, которая уже была накоплена на вашем рекламном аккаунте, необходимо использовать, потому что вы потратили деньги, вы потратили свой ресурс и ресурс в качестве статистики образовался. Вы можете об этом не подозревать. Но мы, допустим, всегда применяем эти данные, если они доступны. И мы, наоборот, требуем от заказчика логины, пароли доступа к тем рекламным аккаунтам, которые были ранее работали, для того, чтобы почерпнуть эту статистику и на первоначальных этапах, этапах исключить тот трафик, который нерелевантен, и посмотреть вообще ситуацию, которая там происходила. Потому что есть, опять же, много нюансов которые могут влиять на саму конверсию. На этом видео можно закончить. С вами был Алексей Федорцов. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, либо пишите мне напрямую по ссылкам, которые есть в описании к видео, на мою страницу ВКонтакте, либо в WhatsApp. Подписывайтесь на, на канал. До новых видео!